я тебя пою песню главную свою любовь несу очень искренне тихо говорю чтобы никто не слышал мысли только для тебя слова мои женщине одной такой на свете женщине строчки рифмую эти женщине которую люблю. О женщине Сто тысяч поцелуев женщине, которую одну ревную женщине, которую за все благодарю. Словно мягкий шел, упадут на плечи пряди, я так долго шел, чтобы найти покой и глад, значит стоит жить. Только не поодиночке, значит, стоит петь Днем и ночью эти строчки женщине, одной такой на свете женщине, слова рифмую эти женщине, которую люблю о женщине, сто тысяч поцелуев, в женщине. Которую одну ревную женщине, которую за все благодарю. Берусь снег упал, по твоим окошкам я тебя сидел и ждал. И чтобы увидеть хоть немножко, выглянешь и вновь. Мы пойдем под снегопадом, и я к тебе пришел, Чтобы все сказать, так надо женщине. Одной такой на свете женщине, строчки рифмую эти женщине, которую люблю, о женщине, сто тысяч поздовуя в женщине, которую одну ревную женщине, которую за все благодарю. Которую за все благодарю, Которую за все благодарю.